Бывали ли у вас такие моменты? А такие? Или вот такие? Моменты, в которых ты на 100% уверен и своими глазами видишь, что хорошо нацелился, стрельнул точно в цель, а попадание просто не засчиталось. С Ника тут ситуация конечно полегче, он просто немного двинул курсор за миллисекунду до выстрела, а на следующей промахе сказался разброс. Однако, что если в ксгу есть огромная проблема, из-за которой в одной катке у вас может быть 30 плюс ангелов и вы всех убиваете направо и налево, а в другой, вы еле-еле дотягиваете до 10, и дело тут совсем не в вашем скиле или интерполяции, на которую в большинстве случаев все и сваливают. Всем привет ребят, микрофона снова Максим, и сегодня мы в этом разберемся. YouTube душит просмотрами после большого перерыва на канале, так что перед началом поставьте всего один лайк, подпишитесь на канал и напишите несколько комментариев. Пару недель назад SteelSeries прислали мне пачку девайсов в виде мышки Prime Wireless, клавиатуры Apex 3 и огромного супер качественного коврика. Я терпеть не могу механические клавиатуры и их вариант оказался для меня идеальным, а попробовав их беспроводную мышку, я с уверенностью могу сказать, что никогда не вернусь обратно. Особенно радует их прога, где можно все откастомизировать под себя, даже цвет колесика. Ссылки в описании. Два дня назад сетевой инженер в сфере компьютерных игр и по совместительству любитель Counter-Strike а под ником 3Please опубликовал на реддите свое небольшое расследование на тему «почему же мы так хорошо играем на одних серверах и внезапно так плохо на других». По его словам, он начал замечать какие-то странности около полугода назад, когда играл по несколько матчей подряд. То он играет очень хорошо, все выстрелы попадают, его все устраивает, то чередуясь с хорошими, внезапно стартовали и крайне плохие матчи, где вот вроде как все нормально, но вот почему-то играть не получается. И когда это начало повторяться из раза в раз, он увидел в этом закономерность и решил разобраться, опираясь на свою специализацию. В первую очередь он исключил проблемы со своей стороны, поменял роутер на профессиональный, установил абсолютно чистую Винду на новые SSD и поменял интернет-провайдера. Но проблема не никуда не уходила. В процессе тестирования он периодически поигрывал на работе со слабого компьютера, и к его удивлению никаких проблем не наблюдалось, что показалось ему крайне странным. В конечном итоге он решил установить программу Pink Plotter, которая позволяет мониторить ваше интернет-соединение с определенным сервером и вычислять, что именно вызывает проблемы. Подключившись к официальному STO-дата-центру STEMA, а, он начал свое тестирование, и после 200 часов регулярной игры в матчмейкинге Wingman 2 на 2, он наконец-то нашел причину проблемы. Получается она в так называемом джиттере, или же резких скачках задержки вашего соединения. Обычно на нормальных серверах джиттер незначительный, он чуть поднимется, чуть опустится и в целом держится стабильно вот такой вот амплитудой вверх-вниз. Однако, периодически по каким-то абсолютно непонятным причинам вас может закинуть на сервер, с которым ваш интернет провайдер просто не сочетается. Говоря об этом, я имею в виду то, что ваше соединение работает не настолько просто, как клиент отсылает данные серверу, а сервер возвращает их обратно клиенту. Зачастую между этими двумя пунктами есть еще десятки промежуточных точек, так как вы не подключены напрямую по сетевому кабелю к месту, откуда хостится сервер. Между вами десятки и сотни километров, и в некоторых сочетаниях вашего интернет провайдера и сервера к которому вы подключаетесь, возникает отклонение от нормы. Вообще джиттер это крайне простая штука, условно говоря это разница между самой высокой и самой низкой точкой в графике, то есть грубо говоря если у вас амплитуда от 1 до 5, то джиттер это самое большое значение минус самое маленькое, 5 минус 1. 4. А теперь перекладываем это на CS:GO. у вас отличный пк, хорошее интернет соединение, минимальный пинг, десяточка, но вас коннектит на несовместимый сервер, на котором в табе у вас показывает все такой же красивый пинг, однако раз в секунду на долю этой секунды пинг подскакивает до 150, соответственно ваш джиттер на этом сервере 140, если у другого игрока будет пинг 100 и такие же долисекундные колебания до 150, он потенциально будет иметь над вами превосходство, так как соединение стабильнее и джиттер всего 50, что почти в 3 раза меньше вашего. А помните, я говорил, что автор этого исследования поигрывал на слабом компьютере с рабочего интернета и не испытывал никаких проблем? Да-да, вот такой интересный поворот. Нечестно ли это? Да, нечестно. Но это невозможно никак пофиксить со стороны клиента, то есть вами самостоятельно. Если вы поменяете интернет-провайдера, сервера на которых у вас были проблемы до этого, может быть пофиксится. Но при этом может возникнуть абсолютно другая несостыковка с новыми другими серверами. Проблема джиттера есть абсолютно во всех современных мультиплеерных играх. Однако CSGO старая. У нее устаревший нет -код, который не умеет компенсировать джиттер на высокоскоростном подключении. И ведь явно у многих в голове возникнет мысль: Ну так если официальные сервера лагают, значит надо идти на фейсит. Но нет, эта проблема возникает и там же. Повторюсь: проблема не в серверах. Высокий житер это напрямую нерешаемая проблема. И во всех современных шутерах ее компенсируют каким-то умным костылем, которого в CSGO нет. В CSGO есть система компенсации лагов и интерполяция, которая в копе хорошо работали лет 5-10 назад. Однако сейчас в силу повсеместной нагруженности сети в десятках терабайтов трафика, благодаря какому-нибудь просмотру Netflix, Ютуба и прочих стримингов, Ситуация со временем будет становиться все хуже и хуже. А самое прикольное, что напрямую из CSGO оследить херовый сервер или житер невозможно, так как на нет графе и любых других внутренних инструментах все будет отображаться так, будто бы проблем нет. Единственное жизнеспособное решение это смириться, включить программу наподобие Pink Plotter и мониторить, на какой сервак вы попали. Если джиттер высокий, просто адаптируйтесь к ситуации и играйте в сейвово в закрытую, не пикая и аккуратно смотря за углами. А если джиттер минимальный или его вовсе нет, наслаждайтесь приятной игрой. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. После чего обязательно гляну в прошлое видео, где я рассказываю много интересных вещей про CSGO и будущее обновления, а YouTube его унижает и не продвигает. Увидимся!